Krásný den, milí diváci, já s radostí vítám velmi vzácného hosta, Marka Komisarova. Dobrý den, buďte u nás vítán. Dobrý den. A jeho velmi šikovnou překladatelku, Jelenu. Jelenu, pardon. Dobrý den, buďte u nás vítána. Mark Komisarov je znám svou metodou intuitivní vnímání a vidění a moc se těším, až si o tom popovídáme. Vaše metoda je známá už asi 30 let. Jak dlouho děláte tuto metodu? Эта методика уже известна так приблизительно 30 лет. Как долго вы это делаете? Uh, я занимаюсь прямым информационным восприятием с 1999 года. Mm. Uh, он uh, делал эту методику uh, прямого информационного внимания, а с 1998 года. Так что в этом году можно сказать, что я занимаюсь этим 23 года. Так что это 23 лет. как ты вообще к этому пришел? Как вас нападло с этим забивать? А, как ты вообще к этому пришел? Как тебе вообще пришло это в голову? Это интересная история. <н Bardic> а, около 23 лет тому назад я познакомился с мужчиной, который сказал, что он может видеть, не используя глаза. Он со знаком с одним мужем, который сказал, что он умеет видеть без помощи очи. Я не верю в чудеса. Он не верит на зазраки. Но мне все в этом мире очень интересно. Але все равно в том-то свете про него не заимови. Я спросил его, а ты мне можешь показать свои способности? Он цело запротал, можешь мне говорит, конечно, приходи завтра в мою квартиру. Он дал мне адрес. Он сказал, урчите приди завтра ко мне дому а написал мне адресу. Я пришел к нему на квартиру. Он показал мне свою маску. Он пришел к нему, к нему до биту, Ты указал ему свою маску. Я проверил ее, нигде не было никаких дыр, щелей. Маркс контролировал эту маску, не было ни шквы, Он наделал ее на себя. Я проверил плотность прилегания к маске, к лицу, нет ли там каких-нибудь щелей. Он дал эту маску на себе, Маркс контролировал, если это достаточно uh, певно Прилега к обличьям. Все было честно. Всеchno было честно. И тогда он мне стал демонстрировать свои способности. В тот момент он начал мне указывать свои способности. Он ходил за мной по квартире, не натыкаясь на мебель. Он ходил за Марком по биту, а не нараziл на жадный набитек. С его книжной полки я брал книгу, открывал на любой странице, и он читал. Марк взял с полицейка первник книгу, что видел, а указал мне, а он читал. Он комментировал, что происходит на экране телевизора. Он все, в телевизии. Я не верю в чудеса, но себе я верю. Uh, И а если я проверил, что все было честно. Uh, что -то было честным, То это перестает для меня быть чудом, оно становится объективной uh, В тот момент него быть зазраком, а быть объективной реальностью. Но возник вопрос, как же это может быть, если это невозможно? Возникает вопрос, mm -hmm. как это можно а если это не возможно. <laughs> на этот вопрос просто. Если ты сталкиваешься с чем-то еще неизвестным науке людям, оно и объявляется чудом. Отповедь единодушная. духа ты подкажешь, что не знамя, то в детстве выпадает как Ведь если бы я мог собрать вокруг себя самых продвинутых ученых XIX века. Когда бы, себе собрал наилепших наилепшие двецы в XIX столетии? И показал бы им телевизор, видеокамеры, мобильные телефоны и спросил бы товарищи ученые, что вы об этом думаете? Указал бы им телевизи, телефоны, камеры, а задался, что вы думаете на то? Они бы хором закричали «Это чудо, чудо, как вы это делаете?» Они бы на глаз сказали «Зазрак, зазрак, как это делаете?» А не дьявольское дело. А не дьявольское дело. Или это дьявольские какие-то вещи. Но я бы при всем своем желании ничего не смог бы им объяснить. Но он, и когда бы мог бы хотел, они бы не могли им это высказать. Я бы им стал говорить об электромагнитных полях, о электронно-лучевых трубках. Они бы не поняли ни одного слова. И он бы им высветловал э, о некоторых электромагнитных эл полях, о некоторых э, э, э, э, лазерных трубках. Или они бы не похопили, что это. В 19 веке законы электроники, на базе которых все сегодня так хорошо работает, еще не были открыты. Э, в 19 веке все законы электроники еще не были э, знаменитыми. Было бы бесполезно им что-то объяснять. Было бы избыточнее нечто высветловать. И вот то, с чем я столкнулся, когда мне мой знакомый показал свою необычную способность, это то самое необычное, которое сегодня еще объяснить невозможно. То, на он наразил провести знамя, который ему указал что он не знал, выпадало за это Но оно объективно существовало. Mm -hmm. объективнее существовало. Тогда я решил создать свою гипотезу, что это такое. Uh, в тот момент он разгодал вытворить свою гипотезу о том, что это вообще. Логически для самого себя объяснить, как это работает. Uh, Просто бы объяснить логически, а кто А потом уже начинать работать с этим явлением. А как начинать с этим прорабатывать? Я допустил, что в нашем мозгу есть особый центр который способен получать любую информацию напрямую, напрямую, не используя наши привычные органы чувств. Он припустил, что в нашем мозгу есть то некий центр, который умеет принимать информацию без пользования наших органов, смысловых органов. То есть можно видеть не используя глаза, слышать не используя уши, получать любую информацию не используя наши привычные органы чувств. My můžeme vidět bez pomoci oči, můžeme slyšet bez pomoci uší a dostávat jakoukoliv informaci bez použití našich uh, uh, smyslových orgánů. Já tvrdě ubežděn, že všemi lidi skrojeni po jedinému obrazcu. On tvrdě přesvědčený, že všechny lidi stvořené jako stejné, podle stejného obrazce. Две руки, две ноги, голова с мозгами. Маме, две ноги, руце, голову с мозгом. И этот центр, если он есть у кого-то, он есть у каждого. А центру, mm -hmm. у одного, у каждого человека. Просто у того человека, с которым я познакомился, он сам собой активизировался jenomže u toho člověka, kterého on poznal, ten centrum asi sám o sobě se zaktivoval. Já jsem si dělal, že aktivovat u A on se nad tím, že je potřeba vytvořit metodu, která pomůže každému člověku aktivovat tento centrum. Já jsem nazval ten centrum Centrum přímého informacího он называл это центром э, прямого информационного внимания. Я постарался создать методику, которая могла бы активизировать его у любого человека. Он попытался вытворить методу, которая бы помогла заактивовать этот центром для каждого. Мне это удалось. А подарил ему то? Я люблю сравнения. Он ма рад э, сравнивать вещи. И я сравнил этот центр прямого информационного восприятия с центром речи в мозгу человека. А поравнала этот центр с центром речи у человека? Все мы имеем центр речи в мозгу, но если его не активизировать, не начать с ребенком говорить, он уйдет из этого мира без возможности разговаривать. Каждый человек имеет центр речи в мозгу, но пока он не будет активированный, так человек уйдет с того то света, и не начнет рубить. И мы, родители, с первых дней появления младенца на свет, мы активизируем этот центр. Мы, как родители, от первых дней, того, как стараемся активировать этот центр. Мы говорим, говорим, говорим с ребенком. Мы порадуем любви с детским. Где-то примерно, когда ему исполнится годик, мы не просто говорим, а мы задаем ему вопрос и делаем паузу, побуждая его ответить. Даже дитя ма аси рок, мы начинаем не иному говорить, но даваме вопросы, чтобы мы мотивировали дитя млювить, отвечать. Ребенок старается что-то сказать, он произносит какие-то звуки, слоги, каверкает слова. Коверкает слова. Мы поправляем его и продолжаем делать то же самое, мы с ним говорим и задаем ему вопросы. Дети стараются ответить, кому ли дела хибы, но мы опакуем вопрос, а мотивуем это дети отповедать справедливо. Ребенок начинает говорить все лучше, лучше и лучше. Детям любили Девочки, они всегда спешат. Голки детский пос они, они начинают болтать с двух лет они начинают уже от двух лет мальчики начинают говорить с трех лет. Аж от лет но и мальчики и девочки начинают прекрасно говорить на своем родном языке но и, клуцы, и голки начинают красным на своем родном языке мы активизировали центр речи в их мозгу. я их то же самое происходит с центром прямого информационного восприятия. Упомянуто стейне с тем центром прямого информационного внимания. Я разработал методику и проверил ее на практике, которая направлена на то, чтобы активировать этот центр. Он вытворил методу, а проверил то в, практи... в, пр... в практике, а... как себя да активировать этот центром. Методика работает. Метода процует. На сегодня я могу сказать, что я способен активировать этот центр у любого человека. Очень легко этот центр активируется у детей. Mm -hmm. Мне достаточно поговорить с ребенком 5-6 минут и он начинает видеть с закрытыми глазами. с детским он начинает видеть молчима. Как это происходит? Ко мне привели нового ребенка. Я показываю ему на видео фильм, что это возможно. Как это функует? Марк указывает ему фильм, где дети умеют, а он укажи что это можно. Ребенок видит все это. Я вижу глаза ребенка, они у него горят. Я спрашиваю его, тебе нравится? Да! Хочешь, я тебе научу? Да! Я говорю, это просто. Надо сделать все. Пять минут ребенок начинает видеть сплотные повески на глазах. Дети это видит. Марк понимает, как уж ему горят глаза. А детский его спрашивает, ⁇ Любится тебе это? ⁇ Детей говорит, ⁇ Йо ⁇ А он же спрашивает, ⁇ ты это научиться? ⁇ Его. А тем же, дети это верит ему, так достаточно ему дать ту маску на очи, а уже видит. С взрослыми все гораздо сложнее. И это имеет свое объяснение. Когда на своем занятии, на первом занятии, я говорю взрослому студенту, закрой глаза, я тебе даю цветной листочек бумаги, ты скажи, какого он цвета? Когда в первой часе он успел эту черную маску на очи, а Марк ему дает барьерный папир и запрос, какая это барьера. Его мозг начинает кричать. Его мозг начинает жевать. Перед тобой сидит явно патологический идиот. патологический идиот. <свят> ну ты же не идиот, ты понимаешь, что это невозможно? А ты не сидит, <свят> ты мусишь разумнеть, что оно неможное? Вставай и беги отсюда, чем скорее, тем дальше. Встань, <свят> и Это закономерно. Мозг взрослого человека не верит в чудеса. Он знает, что возможно, что нет. Это нормально, потому что мозг человека не верит на зазраки, Он видит, что можно, а что нет. Он знает, что по полу ходить можно, а по потолку нет. Он видит, mm -hmm. по ходить мужи, а Воз стену не пройдешь. не пройдешь. В стакане воды не растворишь. Э, mm -hmm. И когда глаза у тебя открыты, ты видишь. А очи, видишь. Когда глаза закрыты, ты не видишь. А очи, так не видишь. И это не просто его личный жизненный опыт. Но это не только его животные скушенности. За этим стоят сотни миллионов лет эволюции живого на Земле. За этим стоят сотни миллионов лет, лет живого на Земле. Сто миллионов лет назад для динозавра было то же самое. Сто миллионов лет спадки про динозавру, это было стойно. Стей... Глаза открыты, он видит? Глаза закрыты, он не видит. Не види. Это наша генетическая память, Это генетическая память. Что с закрытыми глазами видеть невозможно. И вот моя задача на моем семинаре преодолеть эту генетическую память. Его уколем есть на семинаре... При... Конать генетическую память. Доказать моему студенту, что он может видеть, не используя глаза. Uh, доказать студенту, что он может видеть, и когда не использует очи. И я это делаю. А uh, он это делает. Вот это ответ на ваш вопрос. Это ответ на вашу вопрос. Докажу себе представить, э, что это hmm? центр, которое мы в мозге а мент учительнаяфизмент не а а, ну, у нее представление что конечно ты активируешь этот центр как-то ментально не физически палкой по голове конечно я доказываю человеку я говорю ему вот делай вот это если у тебя начинает получаться твой мозг начинает верить этому. Самоземя, он рика человеку делай нечто, а когдашь то докажешь, так твой мозгся пресвечи. И когда человек называет цветной листочек бумаги и открывает глаза и видит правильно? А когдашь человек справнее ржет на ту барровую папиру, а пока ты в живо че видишь, что это Он удивляется, закрывает глаза и ему даю следующий листочек. Да. Когда он видит это правильно, мозг говорит, ну что, угадал, бывает, закрывай глаза, другое листо. Он сидит, а мозг, конечно же, мавимува, говорит, ну так, я думаю, все отгадал. Называет, открыл, Опять правильно. А потом засы, не справишься. Мозг говорит, ну опять угадал, давай следующий лист. А засы, справишься, мозг говорит, ну засы, все отгадал. Назвал, открыл, цвет другой. Мозг говорит, ну и это же понятно, ты же понимаешь, что два раза ты угадал, а третий нет, потому что видеть закрытыми глазами невозможно. Э, же, не справня, мозг, говорит, ну видишь что, я кси, э, же, видишь, здесь, не отгадал, так что не, не можно видеть. Ну когда ты угадал пять раз? А когда ты угадаешь 5 раз? 20 раз? 20 раз 120, раз. 120 раз? 120 раз. Мозг понимает, нет, я не отгадываю, я вижу. Э, мозг понимает, я не, не, не, не гадаю, я да, видим. Это, конечно, mm -hmm. в общих словах, но именно этим я доказываю студенту, что он не угадывает, что он видит. Это самозребное объяснение, но так он доказывает тем людям, что он действительно видит. Когда у человека сработал, он начал понимать, что он видит. Когда um, еще человек это спракуя, он начинает понимать, что он видит. Он начинает творить чудеса. Он начинает творить за зраки. закрытыми глазами он... Называет цветные листы бумаги. Зазавренными очами справнили рика барвы папиру. Описывает картинку, которую мы. ему говорю. Пописывает образы, к которым указывает. Читает текст. Читает тексты. Ходит за мной по улице. Ходит за ним по улице. Определяет цвета машин. Видит барвы. Читает out, их номерные знаки. Читает значки. Out. Теперь он уже не может сказать, что это невозможно. То есть он не может жить, что это невозможно. Ну а дальше это дело Практики, тренировки. А дальм, должно быть, конечно, практика и тренинка. Чем лучше, ты что-то тренируешь, тем лучше оно работает. А чем лучше тренируешь, тем больше то uh -huh. работаешь. Следующий. А слушай. Uh, я вспоминаю, перед десятью лет, когда ты здесь был, так потом, по натачению, мы с вами делали этот тест. Нам вспоминали, что после съемки, это было здесь десять лет назад, после съемки, они сделали тест. Byly tady dvě nebo tři ženy a dva muži. Byly zde tři ženčiny a dva mušiny. Bylo zvláštní, že u žen to, to, ten proces probíhal mnohem rychleji a do relativních chvilky jsme pak díky vaší metodě začali vidět i s brýlemi. Očím stranné bylo, že u ženčiny ten proces byl bystrěji je ani bystra začali vidět i v těch maskách. A byli tady dva muži. Jeden je hodně rozumový, byl matematik. Byly dva a jeden byl očín takový, no, matematik, který byl být. S, s ním to trvalo mnohem déle, než s námi, se ženami, a bylo to velmi problematický. On měl problém sám sebe přesvědčit, že to funguje. A s ním to dělalo dlouho, protože on sám sebe měl byl uvidit, že to bude. A ten druhý to byl náš kameraman a taky potřeboval víc času, než my ženy. А Тот-другой был их оператор, и он, ему тоже потребовалось больше времени, чем женщинам. Чем это? Чем это способен? Почему так? Объяснимо. Угу. Мы мужчины и женщины разной породы. Мужчины получают информацию, и у них работает правое полушарие. Она отвечает за логику. Угу. Левый полушарий работает, но превалирующий правый. Жене не состойны. Замышление мужу отповедает правая гемисфера, которая логическая. Женщины мыслят левым полушарием. Жене примышляют левую хемисферу. Оно отвечает за чувства, за эмоции. Отповедает за поциты, за эмоции. Оно не так логично, как мужской. Она не так логическая, как мужская. И поэтому они гораздо легче воспринимают то, что я им говорю. Поэтому они однодушно внимают то, что он Они более открыты к новому, необычному. Жены сутевренны к новому и незнаменому. Ну, за это мы, мужчины, и любим наших женщин. <laughs> за то, мы, мужи, и мамы рады, наши жены. Красное выяснение. Красиво ты объяснил. Спасибо. Я бы се хотела задать. Э, Учитель, с тобой были тяжкие припады, когда, например, у людей пошкоденный мозг, или у пошкоденный физический зрак. Если ты и там ставил успехи? Э, хотела бы спросить, э, если у тебя были очень какие-то сложные случаи, когда совсем люди потеряли зрение? Да, были и yeah. достаточно uh, много uh, достаточно ежегодно uh, припада значит идея была в чем если человек в состоянии получать визуальную информацию не используя глаза мишенька uh, была в чем что, если человек умеет доставать информацию без использования очей значит слепые могут видеть uh, это значит наш слепый может увидеть и я начал приглашать на свои семинары слепых uh, он начал звать на свои семинары слепые люди очень легко это активировалось у слепых детей. Легче, легче это активовало у слепых детей? Но имеет значение, ребенок родился слепым или он потерял способность видеть. Я раздел в том, если дитя сона родила слепый, небо, в пробегу живота зрак. Когда мы рождаемся, где-то до трех месяцев ребенок не видит. Сидите на роде, до трех месяцев не видит Не потому, что у него не работают глаза. А не потому, что не функуют Он получает визуальные образы, но их в мозгу его еще нет. Он доставал визуальные образы, но в мозгу они еще не есть. Он не в состоянии их идентифицировать, опознать. Не умеет его идентификовать. Ну где-то примерно к трем месяцам перед ним возникает некий Obraz? Mm -hmm. Přibližně každý tři měsíce před ním vzniká nějaký obraz. Mozek v bázi informačních které on Mozek dostává, ponoří se do té báze informační, informační kterou už má. Skanuje. Vidíte, já to viděl, to je Říká, o, to, už jsem viděl, to je obličej mojej máminky. И ребенок улыбается и начинает. А, усмивайся. Ну и там по ходу жизни набирает больше и больше образов, мы начинаем видеть. А потом в живота сбира, сбирать эти образы, я начинаю видеть. То есть опознавать то, что мы увидели. Mm -hmm. У слепого от рождения, у, так скажем так, у ребенка, который ослеп, у него есть база визуальных данных. Дете, которое э, стратило зрак в пробегу жизни, то дети маняку базы. И когда, я, и когда я активирую его способность видеть с помощью инфоцентра, он, у него есть эти образы, он в состоянии опознать, он в состоянии начать видеть. А когда активирует этот центр, он может познать. А ребенок, который родился слепым, у него нет ни одного визуального образа. Дети, которые родились слепым, у него нет никакого визуального образа. И сначала я подумал, что с детьми, которые родились слепыми, я я не могу им ничем помочь. Сначалку он придумал также тем, где там ктарицы народились слепые, он им уже помочь. А потом я подумал, какая разница, чем наш мозг будет набирать визуальные образы. Покси замислил на тем же, какое раздел, каким способом мозг будет собирать визуальные образки. Если у него нет проблем с глазами, он будет набирать визуальные образы глазами проблемы очима, так образы очима. Если он не может видеть, ему же можно набирать эти визуальные образы по новому каналу. видеть, он может набирать визуальные образки через новый канал. И он начнет опознавать эти визуальные образы. Он познавать эти визуальные образы. То есть он начнет видеть. Он начнет видеть. И так я начал учить детей слепых от рождения. Так зачел учить детей, которые от рождения. Я показываю ему цвет бумаги, и говорю, вот это красный. Он указывает, то и червена. а вот это синий, вот это желтый, вот это зеленый. Это мудрая, желтая, зеленая. Ребенок. Его мозг все очень быстро воспринимает. А, то есть, его мозг очень легко это Он начинает получать эти визуальные образы. А он начинает доставать визуальные образы. А значит, он может опознавать. А то значит мужья познать. И вот я э, занимался здесь в Чехии со слепым э, ребенком Маречек его зовут, ему было пять лет. Э, он процвечивал э, э, просвечивал с одним э, маленьким куклком, который имел 5 лет. Року сама Марек. Мама привела его на мой семинар. Мама его приведла на семинар к Маркови. Я его обучил. Он научил. Через неделю это есть видео. Я на столе разложил разные цветные листочки бумаги. Он подходит и узнает так называет: это синие, это желтое это зеленое это опять синие, этот красный и так далее. Затыден, а он мои видел на то, тенклук уж познавал барвень, а жикал то мудра, то зелена и так далее. Он начал видеть. Он начал видеть. А через полгода я приехал сюда, мама пришла с ним ко мне на семинар показать, чего он достиг. A když přijel sem přes, přes, přes, přes půl rok, tak maminka ho dovedla ukázat, co ho nůžu mít. Ryběnek sítí s kompůterou přistávkou. I tam jde igra, tam člověček prýgají, jim musí rukovatit. Ten kluk měl u sebe počítačovou hru a hrál. Tam měl nějaký tlačítkám, čkat, dívat, kam to všechno skočí a on s tím hrál. Это ребенок слепой от рождения. То есть, дети слепы, однородные. Он видит точно так же, как видят зрячие люди. Он видит вполне стояние, как, как люди, которые не имеют проблемы со, со зряком. Мама плакала, когда она видела. А, маминка это. бречела, когда что видела. И вот это для меня самое дорогое. Про него это то, что она и дороже. Когда я вижу слезы матерей, у которых дети слепые стали видеть. Когда он видит слезы маминок. Děti, které začali vidět. To je samou velkou které kterou já mohu poučit. To je ta největší vděčnost, kterou on může dostat. To je můj moje To je ta odpověď pro vás. Moc by mě zajímalo, jak potom na to reaguje společnost. Jestli třeba se vám ozývají lidi z výzkumných ústavů a mají zájem o vaši metodu, protože to je svým si způsobem zázrak pro ty, kteří neznají tu metodu. Интересует, как общество на это реагирует. Если тебя, например, к тебе обращаются из каких-то там ну, ну, интернатов, интернатов, исследовательских каких-то институтов, если обращаются к тебе за тем, чтобы, ну, чтобы эта методика могла помогать. давайте начнем. Обращаются ли ко мне с интернатов? Uh, začne z toho, jestli se na něho obrací uh, z nějakých těch ústavů jako internáty. Výzkumný, instituty. A, výzkumný instituty, slědovětěřský uh, instituty, uh, instituty Vědecký instituty, uh, a, je Interesujete mi na uh, slědovětěřské na, instituty. Naučné. Na ja, špatně jsem to řekl. Dobře. <těji> <těji> Protože to je potom obrovská exploze, když zjistí, že slepý člověk můžu. vidí. Uh -huh. Značit, я абсолютно четко понимаю, что на сегодня инфовидение это нечто паранормальное. Он, пресно, на день инфовидение это нечто, паранормальное, которое наука отрицает. Нечто, что наука mm -hmm. Она считает, что это какие-то общества, какие-то до тех пор, пока наука не признает, что это реально существующее явление. Инфовидение не может прийти в мир. До той добы, пока ведцы не признают инфовидение как нормальное, то не может, они не будут с ним работать. Первые, я поэтому стараюсь проводить исследования. И первое исследование, которое я проводил, это было в 2006 году в Нью-Йорке. Очень мощная такая организация, Нью-Йоркский медицинский университет. Поэтому он с нас же делает некие вискомы. Первый виском был в 2006, это был Нью-Йоркский вискомный университет. Я обратился к ним, спросил, могли бы они провести это исследование. Они сказали, сколько это будет стоить, я оплатил. Он не обратил, спросил, если мужа будет виском, они уже кликали, кто будет стать заплатил то В то время я в основном учил детей. У них очень просто все это. А, в то время я учил и нам детей. Я спросил, сколько детишек я должен представить. Угу. Запитался, сколько детей им там привезть? Они сказали, пять детей. Взяли 5 детей. Мы договорились, что это будет электроэнцефалограмма. Угу. А, не думаю, вылезает, что это будет электроэнцефалограмм? когда электроды подключаются на скальп, uh -huh. и они фиксируют, какие участки мозга работают, когда uh -huh. ребенок смотрит открытыми глазами, и какие участки мозга работают, когда ребенок смотрит закрытыми глазами. Они давали, дали на лепку электроды, где приборы фиксовали, в какой части мозга функция, когда дитя дитя вверю и на очами. Они провели эти исследования, выдали мне вот все эти загогулины, в которых я ничего не понимаю, я инженер. Uh, уделали виском, выдали ему папиры с тима, не знаю, Как графики, uh, uh, so, кривки. он тому не потому что инженер в области. Моя задача – не объяснить, а доказать, что оно реально существует. Его около не Объясняют должны специалисты, ученые. Его около меня не а доказать. И они мне дали две страницы текста, в которых описали свою работу. Дали ему две страницы текста, где была попсана их праца. Очень интересная последняя, вторая страница. Другая страница была очень интересная. Самое интересное в ней последний абзац. Главное, этот последний абзац. В нем всего две фразы. Два две предложения. Витой. Первое. Наша аппаратура показала, что когда на глазах у тестирования находится светонепроницаемая повязка, то в затылочных частях мозга, отвечающих за получение визуального сигнала, никакой активности нет. Первневеда была, что их выскомы проказали, что, когдашь дитя видит или не видит. Нет, что в затылочных частях мозга, которые отвечают за получение визуальных от глаз, никакой активности нет. Когда ты, дитя, маску, так в той части мозга, затылок, где, в той части мозга, жадный сигнал о том, что мозг доставал визуальные, некие образки, сигналы, нет. Хорошо. Добрый. Вторая фраза. А другая ветка. Но так как при этом ребенок определяет правильно цветные листы бумаги, картинки, читает текст, значит он подглядывает через дыры и щели в повязке. Але, тем же дити э, справне види барвы, предметы и а так дал, то знаменна, что он види через а, в массе. Как же так? Вы же одно предложение впереди написали, что никакой активности из-за получения сигнала от глаз нет. Как это можно? Здесь ты написали, что написали, что жадная активита о том, что доставание как визуальный сигнал, нет. Если бы ребенок подсматривал, то была бы активность этой части мозга, потому что визуальный сигнал от глаз проходил. Когда бы дети подглязило, тогда бы сказала активита, потому что дети бы видели. Вы же написали нет. Кто а вы, <говорит> вы вот этот, извините, бред пишете? Вы написали, что нет, Прочем, потом пишете этот Но настолько велик этот животный страх маститого ученого перед тем, что он столкнулся с чем-то абсолютно необычным, который не отвечает законам физики, всему, чему его учили. страх и так велик про того знамого векса, что он не что ему проще написать вот эту глупость, hmm. чем признать, что он столкнулся с чем-то новым необычным. Что uh, для него ведь просто написать полную бледность, чем hmm. признать, что он встретил что-то незнакомое. Но значит, что эти материи. Свашни его. значит, что графии перед и по закрытия очей были такие там не была показана, что она это означает то, что эти вот графики, они были одинаковые когда были глаза открыты и когда закрыты, да. были стойные. Ano. Нет, когда глаза были открыты, была реакция. А, можно... не, не. А, когда еще очи были так ну, реакция, открыты, так была реакция, мозгу был сигнал туда. Мозг реагирует. А, когда же были закрыты, так не было, а не был. Не было. Не. Они так написали. В буте она Они написали, что не было жадной активности. Но потом написали, что так как ребенок все это называет правильно, значит он подглядывает через дыры и щели. Але потом написали, что это не со мной, але тен граф не заснял у меня жадную активито. А Как это объяснить, что не было не было никакой активности? Да потому что мозг не получал визуальные сигналы от глаз. Uh, он то тем, что мозг не доставал. Они пазочек. не смотрели, откуда он получал. Он же получал сигналы Aha. не от глаз. А, uh, хорошо. Но этот центр все равно должен был работать там в мозгу. Я не специалист. Ты mm занимаешься? -hmm. Я не знаю, какой центр должен был работать или не должен был работать, но первая фраза говорит, что когда ребенок смотрел э, с закрытыми глазами, никакой активности здесь не было точкой. Hmm. Он не специалист, он не может это вис объяснить как бы введетски, но та века была написана, что никакой сигнал не был. То есть они мерили только то центру, который будет связано с очками. То есть они мерили только тот центр, который соединен с глазами. Я не знаю, что они мерили. Он, они на биц, он там мерили. Я получил отчет. Первая фраза. Наша аппаратура показала, что когда на глазах у тестированного находилась света непроницаемая повязка, то в затылочных долях мозга никакой активности не было. Все. Достал... А вторая фраза, что якобы он подсматривает. Но если бы он подсматривал, была бы активность. Логики нет. Но настолько велик страх мастит такого ученого, что ему проще написать вот эту глупость, чем признать, что он столкнулся с чем-то необычным для него. Он что там мерили, единицу ума, правя тенвислыдек вискуму в котором было написано как бы, две нелогические вещи. В одном веке было написано, что жадный сигнал ныне, а в другом веке было написано, что подглежи. А то, то бы знаменало, если... знаменал, что там mm -hmm. сигнал будет. Я поехал в Москву. Uh -huh. Он погуял до Москвы. Uh, у меня хороший контакт с ученым из Московского университета. Uh, он имеет там добрые контакт с ведцем из Московского университета. Uh -huh. Я показал и объяснил ему на детях, как это работает. Он согласился провести исследования. Он указал, мы mm -hmm. кто фунгиен на детях, а он согласил уделать виском. Мы его привели несколько по-другому. Уделали трехуинок тен виском. Uh, ко мне привели детей еще не активированных. Uh, он привел детей, которые еще не были активованы тен Сделали электроэнцефалограмму для обычных детей, у которых ничего еще центр не работает. Uh, mm -hmm. Уделали энцефалограмм. У тех детей, которые еще не были активованы. Потом э, я активировал их. Так он уделал активацию? Десять минут. И мы сделали вторичный электроэнцефалограмму уже с повязкой на глазах, когда он мог видеть, не используя глаза. По десяти минутах они удаляли засветный виском, но уже в, э, уж в маске, когда дети не использовали очи. И мы провели исследование 12 детей. А, а они э, прескушили 12 детей. Ученый сказал мне, что ему нужно два-три дня, чтобы обработать. Они потребовали два-три дня, чтобы ту информацию исправить? А спрацвали. потом он мне позвонит. <coughs> а потом ему звонил. Он мне позвонил. Все готово, я все обработал. Я ехал туда с твердой уверенностью, что мы пожмем друг другу руки и будем ждать, когда нас известят, что мы получили Нобелевскую премию. Он ему звонил, Марк предполагал, что там приедет, что подает себе а буду ждать, когда достану Нобелевскую премию. <laughs> цел, цел, Меня pardon. ждал сюрприз. Ale, uh, его Он сказал, Марк, аппаратура показала, там много интересного, но аппаратура показала, что есть реакция сетчатки ретины. Uh, он сказал, Марк, наши аппараты указали, что есть реакция сетницы. И если мы приедем, а согласно договору должна была быть научная статья в научном журнале. И если мы поедем, а в тесс-молве было написано, что буду о том писать в, в, неких в детских часописах. Мы приедем в редакцию журнала научного, редактор посмотрит и говорит, ребята, вот у вас реакция сетчатки, ваши дети где-то подсматривают. Oni přijedou do té redakce a jim řekl, podívejte, tady je reakce setnice, to znamená, že vaše dítě někde podhlíží. Já řekl tomu čanom, no ty že znáš, že to je to ne tak. No, říkal, ale ty víš, že to tak není. Já znaju, ale no, příbory to ukazuje, že je reakce. On říkal, jo, já vím, ale ten aparát ukazuje, že reakce je. Teda, v Itálii, já prověl druhé e... To, když электроды не на черепе, а капают специальные анестезирующие капли, и электроды подводят под века туда, к, концу, к задней mm -hmm. стороне глазного яблока, где находится сетчатка. Пока а, он уделал щедрым виском в Италии, а это уже была ретинография, то я также теотироскапаю, а давай там электроды аж за то очни бульву. А там э, демирань. А на голову, мыслим, так. И. Не, он сказал, не Нет, праве, на голову, а... ага. Я провел это исследование. Я получил результаты, которые меня безмерно удивили. А, они делали а те выследки а его удивили, а удивили. Аппаратура показала, что есть реакция сейчас. А Засы аппараты указали, что есть реакция сетницы. Этого не может быть. Это не я поехал к этому ученому в Москве, Каплану, говорю, Саша, я в тупике. Сетчатка не может реагировать, потому что глаза закрыты. Он за этим ведом Капланом до Москвы сказал, что не может реагировать. Он сказал мне, Марк, твоя ошибка в том, что ты полагаешь, что сетчатка может реагировать только на визуальные образы от глаз. Она может реагировать на визуальные образы, которые мозг ей подает изнутри, не используя глаза. Он мурикал, хибая в том, что ты себе мислишь, что та реагирует на некие сигналы с външнего, но она может реагировать и так и на некие сигналы изнутри. Я постучал себе по голове. Это действительно так. <laughs> Когда мы спим, наши глаза закрыты, а мы видим сны, мы видим визуальные образы. Наш мозг берет их из нашего там хранилища и формирует нам сны. А он говорил, да, я, я это точно не так. Но, что, что мы, когда спим, мы так и имеем визуальные образы, которые нам подавают мозг. Светлинца может реагировать на сигналы визуальные, которые идут не от глаз. Светлинца может реагировать на те сигналы, которые идут не через очи, а изнутри. Тогда я повнимательнее изучил результаты вот этой электроретинографии. Как еще одно, ведь позор не здесь, э, э, на эти выслитки ретинографии? Я обнаружил, обнаружил одну очень интересную вещь. Время прохождения сигнала от глаза до, э, до мозгового центра отличается от времени, которое проходит визуальный сигнал от центра прямого информационного восприятия к мозгу. А, здесь целый год Разное время что mm этот -hmm. час селищи, этот час, когда этот сигнал идет через глаза, через мозг с а этот час, когда этот сигнал идет прямо через центр внимания. Вот эта разница в скорости достижения сигнала показывает, что сигнал приходит сюда по разным каналам. А именно этот раздел указывает, что этот сигнал идет из разных каналов. Надо. По идее, продолжать это исследование. Есть потребность покрывать в выяснениях. для меня, как бы по занятию инфовидения, есть два направления. Про него в том в тех в той вы уcieе два смери. Первое доказать, что инфовидение реально с помощью ученых. Первые доказать, что инфовидение реальный при помощи ведца. А второе направление. Тем людям, которым все равно, что думают на эту тему ученые. А другие смиры против людей, более Им хочется получить эту способность. Они хотят достать эту способность. Они хотят приехать на мой семинар. Они бы хотели на его семинары, чтобы я активизировал способность, обучил их, их детей людей с проблемами зрения, потому что когда мозг начинает получать визуальную информацию, не используя глаза, проблема глаз не имеет значения. Люди сбрасывают очки на моих семинарах. Те люди, которые хотели за ним прийти, чтобы вы решили проблемы за зраком, что на его семинарах люди откладывают брилы. Поэтому я большую часть внимания все-таки уделяю живым людям. Já daju jim to, co jim trebuje. A proto většinou část svojho času on dává těm lidem, kteří to potřebuje. A s učenými já s udovolstvím, jestli oni předložíte, že přijdejte k nám, my převěděme experiment, s udovolstvím přijedu. Moc rád samozřejmě, přijede za vědce, které řeknou, že chceme na to, na to podívat, s tím něco dělat. Může být, že to je naša, Váša programa. Поспособствует тому, что ваши ученые из Чехии захотят, Марк, приезжай, нам это интересно, мы хотим провести эту работу. Может, напрямую ваш порад сделает то, что эти вещи увидят и, может будут иметь заем исследовать. Все, рочно, окей. Разумеем, следовать. Исследовать, вот это. И тогда я скажу вам отдельно огромное спасибо. А потом вам речь, даже вам речь, даже вам, а вам речь, дякую. Ну вот это то, что я вам рассказал о ученых исследованиях инфовидения. Ну, то есть что он хотел жить о выскумах вещей. Если у вас есть ко мне еще вопросы, если я с удовольствием ты, ты, ты, ты, на них. Я бы хотела ответить, что заколистый, если ты нам указал видео, как uh, uh, дети, которые имеют ваши бриллины uh, нормальные спортовые, uh, до конца мири на терч, то я зараг с Ты показывал видео, где дети занимаются спортом, uh, где ну, все делают с, с масками, с закрытыми глазами? Если вы помните, не только дети, но и взрослые, mm. они стреляют из внука. И взрослые. Ne, liky, no i, ne děti, ale i dospělí. To věc cům nestačí, když vidíte toto video? je nedostátečně do učených, kdy vidíte to? Ne, oni říkají, že studenty podhlíží. Ne, nestačí, oni říkají, že podhlíží. vaše studenty A proto to nevyzkouší sami? <laughs> a proto sami nepróbují? Já ja jsem vaše brýle měla, a opravdu jsem nic neviděla. Ne. Jestli vy nevěříte v to, вы можете 10 лет пробовать, mm -hmm. у вас ничего mm -hmm. не получится, mm -hmm. потому что есть э, два пути э, общения с чем-то неизвестным. А если чему не верите, то можете и 10 лет сказать, что это не Первый путь – исследовать это явление, доказать, что оно есть. Есть две цепи. Первая цепь – следовать то, а доказать, что это не… Второй путь – проводить исследование, которое докажет, что этого нет. Сама сказала, что не ниже. а другая цепь – доказать, что это существует. Поэтому мне нужен объективный ученый. Mm -hmm который верит, что это есть, и ему нужно только подтверждение, что это есть. Протон глядит объективный вид, который тому верит, а хочет доказать, что это существует. Потому что необъективный ученый скажет, а может, вы сюда маленький динамик засунули в ухо, он с закрытыми глазами, а вы ему... Тебе дают зеленый цвет, а теперь тебе дают картинку, на которой изображен слон. To vše slyšíš a ty hovoriš. E, neobjektivní vědec bude vykládat, <laughs> že třeba má ten člověk sluchátko v uchu, kde mu napovídá, jaká je barva. Nejneuvěřitelnější vysvětlení, líž by dokázat, že ty obmanuješ, že toho není. Vymysleli úplně neskutečné vysvětlení, aby nám dokázali, že to neexistuje. To, to je život. Je. No, to je život. To jsou omezení vědců, já bych to nazvala spíš takto. E to je omezení vědců. Jich učili что возможно, что нет, mm -hmm. законы и так mm -hmm. далее. Если mm -hmm. это не соответствует тому, вот вдумайтесь, слово «учёный». Mm -hmm. По-русски «учёный» — это человек, которого учили. Учили. Целую дубу учили — это можно, это не. еще это слово в русском языке «учёный», это значит, что его учили, как ведет, значит, что его учили. А учили, опираясь на прошлые знания ale učili, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. když z těch znalostí minulých, co, co, tak, co měli ano, uh, už předtím. A v prošlém to vyjavění nespoštvovalo. na Vy empirickém zážitku vlastně ano. položení, yeah. ale no. já ja bych měla ještě poslední otázku. Da, pžalus. Kolik lidí jste vyléčil, kolik, kolika lidem jste pomohl vidět, obzvlášť slépým? kolik lidí ty vylečil i kolikým slépým ty pomohl vidět? Хороший вопрос. В Санкт-Петербурге меня пригласили в интернат для слепых и слабовидящих детей. Mm -hmm. меня в Санкт-Петербурге позвали до интерната про слепые, а не видящие детей? Я работал с ними. Они начали видеть. Кто-то там начал видеть. Хорошо, кто-то хуже. Но после этого представители этого институт или организация сказали, что это не так, дети подсматривают, и я понимаю, почему. Представьте себе. Позвали э, до некихого интерната, он те дети научил видеть э, некого гнетника, вицника, минь, ми, але гнет по ты, введений, той организации. Представьте себе, что я пришел в вот такую организацию и обучил всех детей видеть. Они сказали, что они не потому что я не знаю, представьте, что он пришел не а научил всех не видеть. Все работники этой организации потеряют работу? Всех не работницы этого-то... Представьте себе, что все дети или взрослые сняли очки. Представьте себе, что все успели э, отложили бриле. Что будут делать производители этих очков? Что будут это делать выработцы брил? Они же все потеряют. И всех на страте. Кому это нужно? Кто то потребует? Страшно. Никому. Никто это не потребует. И поэтому поддержку со стороны э, центра вот этих всяких школ для слепых и слабовидящих я так и не получил. А про то нигде никогда не достал поддержку э, этих э, Школ и организаций. Так что они радше, чтобы они остались слепыми, потому что бы худцы потеряли работу и так далее, чем чтобы им желали, чтобы конечный видели. Для них лучше, чтобы дети остались слепыми, да. чем если бы. Ну, помогли. потому что надо же зарабатывать. Ну, потому что они на этом зарабатывают. они не. учат детей читать с Брайлем. Они учат, yeah. учат, Они дети учат детей с ходить с палкой. Учат дети ходить с, Они учат ручка. детей с собакой по водороду. с псом. Это же работа. Ты праца. И вдруг ты потеряешь ее. Mm. А без постраде. Нет, нет комментариев. Я а с ваших семинаров, учитывайте уже десятки, может быть, людей, которые видят с ваших семинаров. с твоих семинаров это уже, наверное, десятки или людей, которые начали видеть. Я провожу семинар, обучаю этому и уезжаю в другую страну, в другой город. Я всегда очень сожалею о том, что я обучил и уехал. Он уделал семинар, а потом едет. Jo, a díky mu hodně líto, že on to udělal a pak odjel a už nemá s tím kontakt. kontakt. V Americe je poslovice use it or lose it. jestli ty když člověk po tím, co odjede, přestane cvičit, tak on to ztratí. Já vždycky prošu Создайте вот какой-то кружок или школу, куда те люди, которые прошли у меня обучение, хотя бы два раза в неделю смогут приходить и тренировать. Он детский просит организаторы, чтобы уделали некий клуб или школу, чтобы эти люди могли хоспонн два раза в неделю Я очень благодарен Елене. Она не просто пригласила людей, которым интересно, а она пригласила людей творческих, которые хотят обучаться на преподавателей, и преподавать это для детей с проблемами зрения. Дякую мне, потому что я на курсе, который мы имели в Ломовце, сейчас будем говорить в Празе, я позвала людей не только, которые хотели научиться про себя, но и люди, которые хотели это передавать дальше и учить. Так что мы учили вчера и лекторы. Так что, вы можете свои жарки. Ано. Это очень Сколько преподавателей мне обучают? Вчера, вчера достали лицензии 11 лекторов и Спасибо, Леня. 11 лекторов, часть из них будет учить детей. Mm -hmm. Это одна методика. Часть будет учить детей и взрослых. Часть из них буду учить детей, а часть доспели. Так что вот на сегодня в Чехии есть люди, которые могут заниматься без меня могут заниматься и обучать детей и взрослых. На днешний день в Чесскую есть люди, которые мужу и без него учить... Я надеюсь, люди смогут найти контакт Елены. Наши деваци у такой вещи очень заимятся, так что уж тате звем на ваш семинар. Их зрители очень интересуются такими вещами и уже сейчас приглашают на твой семинар. Спасибо. Я рада, что Vse, my zakončíme. Yeah. já bych vám chtěla poděkovat nejenom za vaši metodu, ale za vaši usilovnou práci a působení po celém světě. Vás budu nejenom za tvou metodiku, no i za tvou robotu, že to ty ztrášíš v přímo míru. A moc vám přeju, aby se našli vědci, kteří vám nejenom uvěří, ale sami se přesvědčí o tom. A možná tím se věda posune o velký kus dál. Очень-очень ну, желаю тебе, чтобы нашлись все-таки такие ученые, которые этим начнут заниматься, и чтобы это и уже и на уровне э, науки шло дальше. Спасибо, большое спасибо. Дякую мац. Рада со Мы вам дикуем. Очень, очень приятно, очень рады и благодарят. Спасибо.